Привет всем! Как и было говорено, первой встреч не нашелся. Некто Дмитрий из одного очень хорошо известного наукомирада. В забеге участвовать не стал, потратил свое время на осмотр Ростовского Крымля, надеюсь, что все понравилось. Вот у меня все получилось, я улучшил свой рекорд на две там, с копейкой в минуту. Ничего особенного, но для меня приятное достижение. А Дмитрий, поскольку хорошо знает эту тему, хочет нам рассказать про женщин, девушек. В научной среде. Сам она, так понимаю, почти кандидат наук. Не будем говорить каких. Расскажи людям, чего они не знают про женщин, девушек в науке. Ну, так, в качестве затратки, правильно я понимаю, что мужчины, которые крутятся вот в этой области, работают в научной деятельности, причем и младшие ну, возрасты, и средние, возраст, и, и старшие. Это мужчины, скажем, ну, скорее и достаточно скромные, ну, там, условно говоря, ботаники. И по идее проблем у них в общении с женщиной должно быть ну, больше, чем в среднем, скажем, по обществу. Что касается мужчин в науке, да, в основном, если касаться старшего поколения, еще советские, сказать, люди, то в основном, да, люди именно, как ты сказал, как у нас принято говорить, это олени и подкабучники. Но многие из них об этом прекрасно догадываются, и даже не то, что догадываются, а знают, при этом относятся к этому с юмором, то есть они не делают из этого трагедии. То есть они прекрасно понимают, многие из них, что они частично как бы выполняют требования у жен, но для них это не является проблемой. Те, кто остались сейчас в науке из старшего поколения, они очень преданы своему делу. Не знаю, даже хорошо это или плохо. То есть у многих из них каких-то других увлечений нет. То есть их увлечений есть, наука, работа. Их семейная жизнь у них, в принципе, есть. И она их не особо беспокоит. Если касаться поколения помладше между 40 и 50 лет, вот это мужчины, действительно те, которых, о которых можно сказать, что их там нет, то есть они пропали абсолютно. Если есть, то это… В смысле женщины или есть, нет, в смысле в плане, этого, в плане этого возраста, то есть у а -а -а. людей в плане возраста там, примерно от 40 до 50 лет – это очень редкий случай, то есть если где-то есть, то очень мало где. Есть достаточно много сейчас молодежи, возраста 35 и младше, как раз наборы прошлых лет, прошлых лет, 10 лет назад. Тогда как раз достаточно много людей пришло в науку, то есть уже после 90-х годов именно. То есть как раз-таки за счет массового выезда за рубеж в 90-е годы, поколение 40-50 в науке достаточно редко присутствует. Вот более молодые уже присутствуют. И здесь уже нельзя так сказать, что все мужчины возраста вот 35 и младше, они все такие вот прям ботаники. Далеко не все. Много в том числе и, так сказать, пренатуралы и... Террористы. Есть и вполне себе такие вот альфачи. Есть и обычные среднестатистические абсолютно мужчины. Среди них много, в том числе семейных. Женщин, может сказать, что их в процентном отношении к мужчинам, конечно, гораздо меньше. Вы примерно пропорции, так, на глаз. А здесь следует сказать о том, собственно, кто у нас в науке работает. В науке есть собственно, научные работники и так называемые ИТРы. Значит, научные работники это, собственно, научные сотрудники, это младшие научные сотрудники, то есть от младшего научного сотрудника до старшего, главного и так далее научных сотрудников. А есть же так называемые ИТРы, это в том числе инженерно-технические работники, это наша любимая бухгалтерия, конечно, и смежные области, то есть администрации. Вот в администрации в бухгалтерии там, конечно, одни женщины, но их учеными сложно, конечно, считать, точнее вообще работниками науки их считать сложно, но они, тем не менее, есть. А, так называемые э, инженерно-технические работники, которые связаны именно с научной деятельностью, это таких женщин много, например, разные лаборанки. Младшие научные сотрудники тоже занимаются примерно такой простой работой, потому что сейчас почти всех пытаются брать на должности как можно выше, на которую только можно по должности, потому что чистые за зарплаты. На да, такие, например, женщины, они выполняют свои простые какие-то обязанности, могут заниматься, выполнять простые опыты, проводить какие-то простые исследования. Опять же, цели им ставят свыше. тот, кто находится выше, за флабы и так далее. В принципе, работа на нижнем уровне в науке, она достаточно простая. То есть быть лаборантом это не, не трудно. Даже женщина, в принципе, может освоить работу с химореактивами или даже освоить работу на каком-то достаточно сложном оборудовании. Науке достаточно редко встречается такая аппаратура, которая намного на порядке сложнее вождения автомобиля. Как раз таки в таких случаях, когда такое оборудование все-таки встречается, здесь уже женщин практически нет. Науку, в принципе, можно поделить на такие две глобальные категории. Это наука как рутина, это выполнение различных заказов, грантов, проектов и так далее. Это не связано с развитием, так сказать, научной мысли, это связано больше с развитием конкретной технологической детали или процесса. Обычно это связано с производством. Это обычно именно рутина, в ней участвуют как мужчины, так и женщины. У большинства ученых именно это и занимает их основную работу, потому что именно за эти гранты и проекты платят деньги. Здесь не нужно иметь огромные мозги. Есть не нужно иметь богатой компетенции, нужно просто освоить свою профессию. Те, кто приходит в науку, они двигаются с наших научных сотрудников и выше, потихоньку осваивают профессию свою и, в принципе, с годами не составляет никакой сложности выполнять какой-то тот или иной грант. Иначе можно сказать, что в науке есть такая очень малая часть, это творчество. Это то, что мы привыкли считать, так сказать, наукой в быту. То есть именно движение какой-то мысли вперед. То есть создание того, чего никто еще никогда не создавал. Даже мужчины этим занимаются крайне редко. Женщины этим не занимаются в принципе, они в принципе не могут этим заняться, потому что это требует абсолютно иного подхода к самому процессу. То есть нужно гореть именно самим процессом выдумывания чего-то. То есть вот пришла мысль какая-то, например, записать ролик. Его можно записать. можно провести какой-нибудь эксперимент. Он вообще не, может быть никак не связан ни с твоей деятельностью, он не связан с конкретным проектом, он не связан с какой-то темой, которую ты ведешь уже 10 лет. Это просто какая-то внезапная мысль, возможно даже которая появилась на обсуждении с коллегами проверили были какие-нибудь эксперименты получили что-нибудь может быть действительно новое это что-то может быть революционным это и есть самая настоящая наука но чтобы А что проводить такие факт, ты занимаешься да. какой-нибудь деятельностью? рутинной или творческой скажем так большинство работы конечно это рутина но в рамках выполнения своей кандидатской я конечно пытался отходить от э, рутины я часто нарушал требования своего руководителя. Шел своей дорогой, так сказать, даже в этом пути. В принципе, я благодарен своему руководителю на научной работе. Он это полностью поддерживал. К счастью, такие люди встречаются и поддерживают творчество. Не жалеешь сам, что направление такое выбрал, и, меду, и на науку вообще в целом? Если бы пришлось снова выбирать, пошел бы снова в эту же область? Поскольку жизнь еще только где-то в начале середины, сложно сказать, пока не жалею. И как женщины? Я так понимаю, что ну, то, что они там присутствуют, понятно, я понял, концентрацию. То, да, сейчас они, могу рассказать. в областях, Как они как, в личном общении? Пока без личного общения, скажу, что многие женщины приходят в науку для того, чтобы найти там себе мужа. То есть, как известно, зачем женщины идут в вузы? Чтобы найти там себе мужчину. Если там не удается, идут дальше, там, в аспирантуру или в вузы. Ну, до, до туда доходят единицы. То есть в основном это женщины, которые не обладают какой-то шикарной внешностью, но возможно они обладают бытовой полезностью. Но мало кто из мужчин рассказывает это. У нас многие женщины молодые, я имею в виду там до 30 лет примерно скажем так, ну или в районе 30 плюс минус 5 лет. Большинство из них на работе у нас нашли себе муж, мужей. Или чуть раньше, чем на работе, там может быть в аспирантуре. И сейчас благословенно имеют по 2-3 ребенка. Но на работу, после двух-трех детей, возвращаются единицы. Реальные единицы. Там из 10 может быть одна вернется. Насколько я слышал, большинство не останавливаются, допустим, на двоих детях, потому что за третьего полагаются очень существенные бонусы от государства. Там землю дают. Какие-то участки, деньги, низкие капитал и прочее. В принципе, даже в науке они живут так, небесно, Имеют автомобили. Многие, помимо служебной квартиры, также могут претендовать и на покупку своей квартиры, потому что за счет материальной помощи от государства имеют такую возможность. Мужчины не боятся связываться на работе. Они... Научные мужчины слышали про ментал и все, что с этим связано. К сожалению, научные мужчины, как мужчины, ничем не отличаются от любых других мужчин. То есть то, что люди умеют думать в какой-то своей определенной области, там, в математике, физике, химии, биологии, это абсолютно не значит, что они компетентны в быту. Зачастую даже наоборот. Если посмотреть на поколение вот старших советских академиков, не все, конечно, но некоторые настолько увлечены своей научной деятельностью, что в быту абсолютно непригодны. У них как раз таки бытом занимаются и их жены. Возможно, им от этого только плюс. Что можно сказать еще о женщинах в науке, они достаточно низкопримативны если, конечно, не учитывать бухгалтеров. Ну, то есть они достаточно редко истерят, они достаточно редко пытаются манипулировать, то есть у них рабочее общение идет обычно как обычное рабочее общение. Надо, конечно, что-то поскальзывает, но достаточно слабо. Личный опыт, опыт взаимодействия? Взаимодействие в плане работы, конечно, есть, большой опыт. Особо нет разницы, женщина там или мужчина. Если работает, выполняет нормально свою функцию, так сказать, научную, то разницы нет никакой. Конечно, нужно понимать, то женщины в науке требует чего-то большего, чем то, что она уже умеет, ты точно знаешь, что она это умеет, требует чего-то большего смысла нет. Тем более многие из них уже имеют, там, успели там родить одного там, или двух детей, иногда еще продолжать пока работать до третьего ребенка. То они обычно очень мало времени уделяют работе, часто отпрашиваются и уезжают там, пораньше за детьми и так далее. Часто не выполняют свои, так сказать, требования. Если просишь что-то там написать, может это вполне не сделать, ссылаясь на то, что нужно там ехать за детьми. Но ну, а после третьего ребенка, как я уже говорил, мало кто возвращается вообще. В плане личного общения такого более тесного, так сказать, уже как мужчина и женщина, тут, конечно, все очень туго. Можно сказать, что из них многие именно стервы и Не как оскорбление, а как именно термин по висовидалису. Не противоречит того, что они низкопримативны? К сожалению, нет, это не противоречит. У них получается разделять работу и личное общение. На работе они себя держат, они себя контролируют, они обычно ничего не проявляют. А в личном общении тут и манипуляции тоже рядом. То есть это женщины, которые все-таки не обделены разумом, все-таки умеют складывать два плюс два И манипулируют они ничуть не хуже, а может быть даже лучше, чем какая-нибудь продавщица в магазине. ну То есть, как, скажем так, как вариант для там, устройства личной жизни, не, не важно, в краткосрочном в периоде, в долгосрочном не очень хороший вариант. Да? Я думаю смотря что вам нужно. Если вам нужна семья, дети в количестве трех штук, то женщина в науке в принципе может и вам и подойти. Конечно, теоретические экспертизы никто не отменял. Женщина остается женщиной и независимо ни от чего. Возможно даже то, что она более-менее умная, позволит ей более много скрываться. Возможно. Так что тут глаз за да глаз. Но многие, вот я мужчины, которые имеют такие семьи, они обычно не задаются вопросом. Я сам лично спрашивал, не хочешь ли проверить, а твои ли это дети? Они нет. Ни в коем случае не хотят. Даже если дети маленькие, там возраста там, 2-3 лет, они всегда верят, что они на них похожи, на отцов. Что я считаю крайне глупым, поскольку люди, в принципе, друг на друга похожи. очень многие, многие, даже не родственники. В принципе, если вы точно понимаете, что вы хотите, то, в принципе, можете найти там свое. Но, как говорил мой собеседник вчера вечером, вряд ли вы найдете там Афродиту. Ну, тоже неплохой вариант, если получается, из того, что я сказал, получается, что для долгосрочных отношений с, с созданием там, семьи и детей, они с этим полностью справляются, ну, как они там в себя ведут, это уже отдельно описано. в общем, да, живут, там, кстати, разводы, часто частности, встречаются. Вот, кстати, разводы пока... Не видел. То есть почему для меня это было странно поначалу услышать всю эту внешнюю тематику о том, что у нас большой, большой процент разводов. Лично в своем окружении я разводов не наблюдаю. То есть в науке разводов почти нет. Это достаточно редкое явление. Ну, возможно дальше они будут, поскольку у нас наблюдается такое расслоение в поколениях. То есть есть поколения старых людей советских. У них тоже разводов достаточно мало. А в молодом поколении, ну, просто еще, может быть, не успели. Ну, например, по отзывам одной мадамы, которая вот, имеет трех детей, у нее есть сестры. Ну, вроде бы они в науке не работают, и они разведены. Что, в принципе, этим женщинам хватает мозгов, чтобы не разводиться. Ну, я думаю, они прекрасно понимают, что с тремя детьми они уже никого не найдут. Женщина не останавливает, так что. получается почти чуть реклама. Два-три ребенка, и нет разводов, и долгосрочные отношения все хорошо. Но, опять же, а да что, вас, это зависит от ваших целей. Вы должны четко знать, что, скорее всего, вами будут очень ровно манипулировать. Вполне mm -hmm. может быть. Потом очень ну, так сложно найти там, скажем так, сильно привлекательную внешнюю женщину. Ну, симпатичные, mm -hmm. хотя есть. Но, опять же, на разный вкус, кому что. Что касается вот краткосрочных, скажем так, более легких союзов mm -hmm. да, там, на время, больше влияет ли на научную область так сложно, или то, что город маленький? Да, город маленький, в принципе, краткосрочных отношений иметь достаточно затруднительно даже. Так знакомые террористы, в том числе кавказской национальности, данный город не рассматривают в принципе и ездят в Москву, активно пользуются тиндерами, довольны жизнью. Важным еще является э, то, что. Люди, работающие в науке, то есть у женщин, работающих в науке, обычно и мужья тоже работают в науке. Связано это с тем, что в науке достаточно стабильные зарплаты. На ранних стадиях научной карьеры, пока человек МНС, зарплаты, конечно, копейные. То есть зарплата МНС там где-то от 10 до 12 тысяч, но может быть 15 сейчас, то есть не выше, тысяч рублей в месяц. Поэтому в основном люди кормятся с грантов, проектов ну, с той самой рутины. Выполнять такие гранты как раз таки у многих получается уже по достижении, по выполнению кандидатской достижения название научного сотрудника, старшего научного сотрудника, ну, то есть возраста 30-35 лет. Вполне себе уже идут гранты различные, то есть это уже деньги достаточно существенные. Выше, в сред... чем в среднем ПО в стране, но опять же, это зарплата такая весьма нестабильная. То есть нужно крутиться, нужно вертеться, постоянно писать, писать, писать, писать гранты, писать отчеты, писать статьи и так далее. То есть работа достаточно возлюбительная, непростая, но позволяет зарабатывать достаточно неплохие деньги по меркам среднестатистического россиянина. То есть зарплата, например, ученых в нашем городе считается очень неплохой и в два, то и три раза выше, чем в среднем по городу, не считая научных работников. Так Поэтому то есть получается только связи, связи и вообще бесполезная, и для этого люди ездят далеко-далеко, аж в Москву, что-то такое краткомерие на находите? Ну, в принципе, есть у нас там некоторые женщины, которые уже возрастом 30 и выше которые еще не замужем, наверняка не практикуют краткосрочные связи, но обычно такие женщины совсем не блещут внешней привлекательностью и вряд ли вообще их стоит рассматривать для краткосрочных отношений. Хотя кому как. Это в принципе такие типичные карьеристки. Кажется, у Виса Виталийс был что-то про такой тип женщин? Я понимаю, что ты сам себя, ну, прочитаешь в общем, скорее к идеологии Мактау, да, какой-то ну, идеология Мектау это весьма обширная. Здесь очень широкое ветвление идет. В принципе, можно себя к этому и причислить. Ну, дальше я хотел уточнить, какая из веток, то есть в перспективе, ну, видишь, более-менее постоянные отношения с женщиной, не знаю, там уж с совместным проживанием Это второй вопрос. Или прямо то, что называется, монахи там, и так далее. Ну, на данном этапе я, в принципе, Мектау монах осознанный выбор или это стечение обстоятельств? Ну, изначально это было стечение обстоятельств. То есть до моего знакомства с психотерапией, со всей этой ТМДшной движухой, это был естественный путь такого ботаника, как говорит ботаник, задрот, фрик и так далее. Ну, часто таких называют. Но после знакомства с этой ТМДшной тематикой, это уже стало осознанным движением в этом направлении. Типа нет и, и не надо. Поскольку сначала была психотерапия, эта психотерапия как раз таки переводит к линизму. Прямо в том числе у того же Бурхаева, у разных других психотерапевтов, при их лечении социофобии, при лечении вот этих телесных зажимов и так далее. Такого классического природного, скажем так, естественного микфтау-монаха, травоядного мужчину, как принято говорить, из него пытаются сделать оленя баба-раба, начать ухаживать за женщинами, как-то пытаться с ними знакомиться и так далее, проявлять инициативу. Все-таки есть фактический алинизм. Именно на этом многие спотыкаются и таки возвращаются назад. И уже причем осознанно, в том числе и я. Я, например, четко понимаю, что двигаться по линему маршруту, может быть, было бы и приятно иногда, но в большинстве аспектов не нужно и, в общем-то, совсем неинтересно. А, совсем не предлагал никто там терапевта, или специалистов, или там, не знаю, кого кто нравится мне не предлагает какой-то средний вариант. То есть хочется сказать, что любое взаимодействие с женщиной автоматически равно алинизм. И все-таки можно как-то это держать, это. Вот именно среди психотерапевтов я такого не встречал вообще. Ни у Бурхаева, ни у кого-то другого. Только вот в Мектау-сообществе, в кастах различных, имеются такие размышления, что можно как-то и посередине быть. То есть, это, так сказать, первые стадии принятия Мектау-философии. Есть нулевой, там первый уровень и так далее. Они, в принципе, подразумевают то, что можно иметь различные отношения с женщинами. Краткосрочные, долгосрочные, временные, постоянные. Тут, опять же, нужно понимать, зачем это нужно, почему это нужно, к какой цели это идет. Собственно, ну, самое главное, обычно это довольно для многих людей представляет большую проблему, для меня тоже большая, до сих пор большая проблема, это понять, чего ты на самом деле хочешь, и ты этого хочешь. Да, это и есть основной вопрос нашего бытия. Вопрос, в чем смысл жизни, это то же самое. То есть понять, что ты такое, что ты хочешь вообще, зачем ты живешь, в чем смысл этой жизни, это все один вопрос. Просто многие не сдаются им, а просто поддаются инстинкту и идут движимо. Как говорится, своей нижней головкой, подверженной инстинкту, двигаются в таком стандартном направлении. То есть, как говорил один, не помню сейчас кто из мехтаву философов наших, то ли переводчиков, то ли, может, еще кто-то, говорил, что мехтаву это победа разума над инстинктом. Это вот точное определение. То есть нужно контролировать свои инстинкты, нужно понимать, что в результате может получиться. К сожалению, сейчас мы очень живем в такое нехорошее время, когда можем не только заболеть личными болезнями, но и целое государство со своими законами против мужчин, против нас. И никак нас вообще не защитит ни от чего. Скорее наоборот. Это, в общем-то, достаточно печальная ситуация. Поэтому каждый раз, когда хочется вдруг пойти и познакомиться с какой-нибудь симпатичной женщиной, тут же вспоминаешь, что, во-первых, она может быть заражена чем-нибудь, а во-вторых, слушайте Михаила Ян, он об этом частенько говорит, а также слушайте Антона Сорвачева тут уже чревато различные проблемы с законом. А найти такую женщину, с которой было бы точно все в порядке, это нужно долго искать. Можно, конечно, найти в науке. Вполне можно, я думаю. Поскольку люди более-менее адекватные, способны думать головой иногда даже, может быть, даже большую часть времени. В принципе, может быть, даже можно и договориться как-то. Ну и плюс там ситуация выстраивается таким образом, в науке если опять же возвращаться то. Достаточно неплохой заработок мужа, наличие большого количества детей и жена, которая не работает, а сидит просто с детьми. Но при этом она еще числится на работе, сколько декоративный отпуск. В принципе, при таких условиях женщина будет сидеть дома и заниматься своими делами, если вы этого хотите. Но опять же никто не отменял и других явлений. Может быть, скоро и будут там, у моих знакомых разводы, может быть, будет еще что-то. Если такое случится, то, как мы знаем, государство будет не на стороне мужчин. Тут, в общем-то, нужно думать. Нужно думать о своей безопасности, прежде всего. И потом, почему нужно ограничиваться только женщинами в науке в России. Например, многие ученые довольно активно выезжают за рубеж. Одна из основных категорий граждан, выезжающих на постоянку за рубеж – это как раз все ученые. Кстати, очень многие жен женщины идут в науку для того, чтобы уехать потом за рубеж. Может быть, не все, но такой процент среди них достаточно велик. Для за женщины куда только не идут, вообще, Для этого не обязательно идти в науку, для этого много способов существует. Да. Ну например, но тут более стабильно, то есть можно получить хорошую работу за рубежом, а там уже найти себе что-нибудь поинтереснее. Не как говорится русского Ванька, а уже будет немца а или а француза. А есть, есть шанс у мужчины одиноко уехать за рубеж? Да, конечно, это зависит уже от профессиональной квалификации. Ученые достаточно востребованы во всем мире. Например, в 90-е годы у нас половина института, насколько я знаю, уехала в различные страны за рубеж. То есть очень многие. Это была основная статья расходов, так скажем, в потерях научных кадров. То есть очень многие уезжали за рубеж и в Америку, во Францию, в Германию, в Австралию, в Японию, в много куда. Сколько люди достаточно компетентны, они востребованы во всем мире. Конечно, зависит от того, в какой именно области вы работаете. Я понимаю, что ну, когда речь идет про иммиграцию, речь идет про какие-то там страны первого мира. То есть Европа, США, Канада. Возможно это. Если но возможно будет и ли там женщин, У меня вопрос. Или там будет наоборот сложнее? На этот вопрос я пока не могу ответить, поскольку на ну, постоянку за рубеж еще не выезжал. Ну, нет, по Позиция по женщинам, как бы я услышал, все понятно, а это более предварительно детей хочется. Лично мне вопрос сложный. Иногда бывают периоды, возникают автоматические мысли, о чему можно было бы там научить ребенка, там, сына, например. Но ну, такие мысли кратковременные и достаточно редкие. Если подумать это в целом, надо ли приводить очередную жизнь в этот мир? Это вопрос очень сложный, очень дискуссионный, весьма философский. Любая жизнь, приведенная в этот мир, она будет страдать, будет болеть, будет мучиться, она будет умирать, возможно, в мучениях. Питерсон, например, считает, что это ну, нормально. Дисит хартов, которые который будет он тоже на этой почве просветлился. Ну, не знаю, где-то тот до, до моего знакомства с психотерапией, MD тематикой со средней школы. У меня постоянно были мысли, что, в общем-то, лучше бы я не рождался, поскольку жизнь моя в детстве была очень тяжелая, в основном в психологическом плане. Да поэтому мне нравится произведение Похороните меня, да, по меня под плинтусом. Да, шикарно. Похороните меня под пнтусом, да, это шикарная книга. Причем, когда я читал, я даже завидовал этому персонажу основному, потому что у него была надежда. Тот персонаж хотя бы надеялся, что придет его мама и заберет его оттуда. Мне надеяться было не на кого. Конечно, у меня было не настолько жестко, но временами иногда настолько жестко. Ну, роли, конечно, выполняли разные персонажи, но подобный прессинг, он имел место быть в моем детстве. То есть, я правильно слышал, что в принципе, скажем так, если бы рождение детей не было связано с такими рисками, там, связанными с женщинами, конкретно идущими от женщин, то вообще говоря, идея не такая уж и плохая, в принципе. Ну да, есть там шанс, что ну, у всех есть шанс, что что-то там не пойдут пожить. Но в целом все-таки что-то это такое натуральная ну, езда. Там, люди Например, что бы я хотел изменить, так скажем, в нашем мире, что бы я точно бы захотел иметь детей вот, абсолютно и бесповоротно, ну, как минимум, это поддержка государства именно меня, как мужчины, как отца. Чтобы я точно знал, чтобы не было такого произвола в судах, как сейчас. Что, в принципе, если бы я, например, женился, я бы женился не для того, чтобы разводиться. То есть я бы хотел, чтобы это было на постоянку, навсегда, на всю жизнь. Я, в принципе, даже я человек, в принципе, моногамный, однолюб во многих планах, не только у женщин. То есть мне достаточно трудно отрезаться от какой-то одной женщины. Даже от какой-то одной вещи там, или магазина, например, любимого. Потому что хотел бы именно поддержки именно в этом плане. Чтобы государство, например, поддерживало семьи в том, чтобы они никогда, в принципе, бы не разводились. Чтобы это было бы общество порицаемо, чтобы это было бы невыгодно вообще никому. Да. При наличии каких-то конфликтов было бы лучше, чтобы их решали различным образом. Я недавно постил новости, там ну, были старые новости из Канады и там были новые новости из штата, из одного конкретного штата, киндуки, где приняли закон о том, что дети по умолчанию будут в случае развода делиться пополам время. Как это повлияет на браке, пока непонятно, конечно. Но вот, тебя бы это влияло, если бы вот завтра утром в России приняли закон. И сказано, что в отсутствии там, обоснованных причин, как то там, насилие, доказанное насилие, там алкоголизм, не знаю, что-нибудь еще, криминальная деятельность, в случае развода ребенок обязан проживать 50-50% времени с отцом с матерью. Это изменило это твое отношение к браку? Здесь мы рассматриваем вариант развода какого-то. Это, в принципе, мне не устраивает. Вопрос о запрете развода пока, по крайней мере, не стоит. Хотя, можно так идти, я говорить, Я, честно говоря, вообще, я пару раз слёстывался с людьми, и в том числе, кстати, я еще не публиковал эту часть, но мы тему обсуждали в Dixie for Я, собственно, настаивал на том, что слово «брак» не очень корректно употребляется по отношению к современной системе. Она ничего общего с браком не имеет. Одно из фундаментальных свойств брака – это нерасторжимость, собственно. Если мы нерасторжимость убираем, это… Ну, это тоже надо как-то назвать, но по идее брак это назвать уже нельзя, это как-то там законный союз, там не знаю, что-то такое. Но, в общем, это не брак в его изначальном смысле. Зарегистрированное государственное сожительство. Нет, даже если бы оно было зарегистрировано, сожительство, то, например, брак не подозревает. У нас даже между древних времен, там, да, них, например, парни, живущие половой жизнью, автоматически считалось, что типа, брак действительно У нас ничего такого нет. Я к тому, что слово брак в современной системе вообще такой, ну, натянутый, скажем, очень. То есть это он также относится к браку, как называть, например, там тигр, там кошкой или кошку там маленьким тигр, тигром. Она не является тигром, кошка – это кошка. грубо говоря, что бы кошка ни делала, она тебе не съест, она тебе может палец откусить. Да? Тигр – не так, так и брак тоже. Ну, мы имеем то, что имеем. Но, опять же, можно переехать в тот же кентухе, где уже принят этот закон? Или будет принят? Может быть, да. Но как он повлияет, кстати говоря, на общий… Блин, вот, вопрос сложный, на самом деле. Ну, например, я лично ожидаю, что там будет всплеск ложных объединений в, в, в насилии. Почти две минуты, что-то будет. Ну, какое-то время, по крайней мере. Потом может что-то еще уравновесить. Это, кстати, одна из существенных причин нежелания связываться с женщинами. Это ложные обвинения. То есть именно клевета. Это настолько отвратительно, что это одна, наверное, из основных причин. То есть сложное обвинение в насилии в любом его виде, это абсолютно неприемлемо. Тут риск, который есть люди вынуждены. Мужчины сейчас просто так на когда они просто вынуждены принять этот риск, сказать, да, я готов, на то, что это. есть шанс некоторые, что это может случиться. Либо просто говорить, нет, я не готов к этому, тогда я, по крайней мере, женщине не проживаю. А на работе, там, не знаю, я остаюсь в одном помещении без свидетелей. Да. Ну, благо, что у нас до этого пока не дошло, оставаться да. можно наедине, даже без видеозаписи, даже без свидетелей. Нет, они сами это делают, потому что их обязывают. Просто они говорят, нет, вот, меня преподаватели в вузах там, боятся закрывать двери в коридор, например, когда они разговаривают. Да, я слышал Либо. об этом. Либо заставляют присутствовать кого-то из коллеги женского клубов помещения во время разговора. Тоже, конечно, не гарантия, потому что, например, эти две коллеги могут вступить в горы. Все. Нет, в России так не пойдет, поскольку, например, те же студентки, там, аспирантки, они активно пользуются своей привлекательностью для престарелых профессоров и используют этот навык, чтобы получать себе высокие базы. Так что для них это было бы невыгодно. Про прошлое время, про время учебы в УЗИ? Ну, в том числе. А откуда эти данные, они, они не рассказывают, там я вчера... Там Нет, не рассказывают. рассказывают. Конечно, не рассказывают. Но это наблюдается по косвенным признакам. Например, некоторые там, молодые преподаватели частенько, скажем так, постоянно были замечены в сопровождении двух мадамов студенческого возраста, каждый раз разных. И пойманные... девушки так что нашим женщинам, в принципе, выгодно подобные взаимосвязи с профессорским составом в науке. То есть и в науке, ну, и у птичек то же самое, и в науке то же самое, Ну, да? конечно. А по карьерной лестнице там? Ну, конечно. Но в карь карьерное движение обычно идет благодаря связям родственным. То есть это родители, какие-то знакомые родители и так далее. То есть именно, чтобы женщина в науке пробивала себе вверх дорогу причинно-местом, ну это, это вряд ли, это все-таки не политика. И здесь все-таки нужно хоть что-то продемонстрировать, чтобы получить там ученое звание и степень. Просто так не пробился. Может, в гуманитарных областях проще с этим? Я вот в гуманитарных не работаю, не знаю. Может быть и проще. Конечно, в технических науках все-таки женщины, которые поднимаются на высокие должности, именно научные должности, профессора, доктора наук, они все-таки что-то головой своей соображают. Ну обычно, как я уже говорил, в рутинной области, то есть какие-то великие открытия они делать неспособные и не могут. То есть Даже наблюдая вот эти защиты докторских диссертаций, сделанных женщинами и учеными, понимаю, что уровень ну, значительно ниже, чем у мужчины. То есть какие-то прорывные дела они делать не могут, поэтому строить себе карьеру. В общем-то, некоторые строят, но скорее из-за зарплаты, может быть, просто к И нет смысла лезть туда наверх в науке. Это бессмысленно для женщин. И в чем видится спасение для если если уж мужчины в науке склонны, скажем так, к анализу там, к оценке рисков даже больше, чем. Рядовые мужчины сходят, да, потому что они А вот, не все. Ну, как все я уже говорил, так, очень много у нас мужчин в науке молодых парней. таких женятся, заводят по многу детей. Не от того, что они такие очень умные. А просто от того, что они обычные мужчины они вообще не одупляют ситуацию со внешней тематикой и законами и так далее. Ну окей, я так, стоит опять же, как видится, то есть в чем и я лично, вот, я пессимист в этом смысле, я не верю в какие-то перемены законов, пока какое нибудь не будет радикальное падение рождаемости, так в разы, я думаю, что никто не пошевелится, поэтому на протяжении нашей жизни я и реформы, и вот, там так участвовать можно, надеяться на результат, я считаю, бесполезно. а все-таки в течение моей жизни короткое у человека вот это окно Которое связано с, с сексуальной жизнью и размножением, да, оно довольно небольшое. Даже у мужчин не такой же большой, если подумать, там, активно лет 20. Там. Если человек этим специально занимается, и развивает себя, там, не скачается, торговый образ жизни, но она у него будет не 20 лет, а, допустим, ну, 35. Но все равно это окно современно небольшое. То есть в этот период надеяться на хиты, то радикальные изменения законов нельзя. Идея, так сказать, лучше надежды. Вот есть идеи, там есть товарищи в интернете, которые поддерживают идеи робототехники в этой области. И вот Мактау-Монахи, ну, понятно, как бы они просто вот, говорят, нет, мне неинтересно, я -то, рекламировал товарища Веншина, Веншин Ван, Мактава канала. к сожалению, только на английском языке вещает, вот, но ну, такой любопытный человек просто профессионал, он рабочей специальности, но очень продвинутый в своей рабочей специальности. И человек, который стал МакТау задолго до того, как термин появился МакТау. Просто когда он появился, он сказал, да, это я, оказывается, я уже там лет 15 лет живу в этом, в этом режиме, я принял для себя все эти там, решения, то есть просто решил, нет, я с женщиной не буду точка все. Не знаю, как у него с... Помню, что последние там, просто в сексуальной жизни Вот все-таки куда деваться, Мактав ну, особенно в науке, в этой области? Во-первых, наука дает такую возможность, как творчество. Ее, конечно, добиться трудно, поскольку большую часть рабочего времени занимает именно рутина, но есть достаточно много направлений, в которых творчество развито. Есть у людей возможность заниматься творчеством. А именно этого не хватает большинству мужчин. То есть на обычных рабочих специальностях творчества нет вообще. То есть у кого-нибудь менеджера, продавца, водителя. Он просто занят своей деятельностью, он ничем не может заняться творчеством в рамках своей профессии. Ученые, к счастью, имеют возможность заниматься чистым творчеством. Это очень сильно позволяет забыть о различных бытовых проблемах, взаимоотношениях, в том числе с женщинами. Можно увлечься чем-нибудь своим, заняться интересными делами. Можно да. даже из того же творчества родить какой-нибудь проект большой, получить под него грант. Еще дальше его продолжать развивать, эту идею, если она будет поддержана. Так что здесь много таких хороших начинаний, возможно. В науке, возможно, много различных положительных сторон. Все-таки относительная свобода, относительная свобода даже посещения работы, относительная свобода деятельности. Можно заниматься интересными делами, конечно, не всегда, но частенько. Можно просто не думать о всяких там женщинах, о семьях. Я много нас слышно о том, что там даже про Пушкина, в том числе, Ханя Пушкин, я все-таки умудрялся как-то совмещать все. В общем, говорят, что энергия, якобы, которая используется для творчества, энергия, которая идет на сексуальную деятельность, примерно одна и та же энергия идет из одного источника, ее можно канализировать. Да, делается таким образом. Мы придумаем какую-то идею. Любая наша деятельность, она связана, как известно, посовеливалась с тремя основными инстинктами размножение, еда и доминантность. С чем, собственно, связана эта творческая деятельность в науке? Желание создать чего-то, чего еще никто до тебя не сделал. То есть открыть какой-нибудь новый элемент для ядерных физиков, открыть какого-нибудь нового жучка для антомологов. То есть сделать то, что делает тебя круче других. Это и есть как раз-таки основной двигатель науки. В основном да, это выпендриваться перед своими коллегами, как это не банально звучит. Это доминантность. Выпинулиться перед сами коллегами. Это общество и размножение. То есть стать еще более успешным ученым, получить больше грантов, стать богатым. Да, через науку можно стать богатым. Конечно, это не так просто. Более богатые новорочные самцы, более привлекательны для самых, как все знают. Так что да, именно таким образом и канализируется сексуальная энергия в науку. То есть можно добиваться внимания самых, ходя в тренажерный зал накачивая мышцы. Можно заниматься бизнесом, зарабатывать большие деньги. Можно зарабатывать не такие, конечно, большие деньги, но в том числе зарабатывать научный авторитет, авторитет в обществе через науку. Конечно, здесь такой большой вопрос, а привлекательны ли вообще и вот ученые для женщин. Ну, по крайней мере, такие мужчины материально обеспечены, по крайней мере, стабильно обеспечены, имеют вполне себе площадь, многие имеют машины, автомобили, то есть это средний такой же, средний, средний высокий уровень по современному обществу. Вполне себе привлекательно для женщин многие, именно благодаря да. этому. Участие интенсивно канализации это наоборот использование, так сказать, как способа. А канализировать, я так понимаю, как раз когда человек не так более отказывается, да, там полностью деятельности, направлять это все в творчество. А здесь уже сложно разобрать. Что движет человеком? Именно просто желание разобраться в какой-то задаче, или все-таки желание через эту задачу достичь трех каких-либо инстинктов. Это такой достаточно философский вопрос. На него нельзя так однозначно ответить. Нас может занимать какой-нибудь вопрос, ну, банально, решаем это кросворд. Какой-нибудь вопрос нас очень сильно заинтересовал. Мы начинаем нам копать интернет, что-то изучать. Что это стало интересным? Почему это стало интересно? Просто потому, что интересный вопрос попался в кроссворде или все-таки мы подсознательно связываем отношения с кросворда. До достижением какой-то задачи, которая приведет нас к более высокому положению стаи. Я, например, читал, и ну, это проверенный факт, что степень привлечения, скажем, внимания к компьютерной игры у многих людей настолько большая, что она, например, побеждает подростковые сексуальные стремление. Даже подростковые. То когда мы ну, играть такое, никогда больше в жизни не наступит. Да, знаете Конечно, если подумать, игра, как в она, в общем, не влечет никакого такого... Но... У них также устраиваются иерархи, там скиллов, там какие-то и, и, и, лиги, там уровни, там, не знаю, дальше, и так далее. Как бы в прямой анастрофы никакие не прокачивают ничего по единице, там, там, трех или которые... Дело и, не в спорт, том, что она... компьютер не говорит, что-то прокачивает или не прокачивает. Дело в том, что в реальной жизни многие люди не могут никак ничего достичь, добиться, Если Первым получить награду за какое-то достижение, то есть в спорт идут. Спорту способны далеко не все, особенно те, кто занимается компьютерными играми или науки. То есть для спорта нужно иметь физиологическую предрасположенность, не все на это способны, чтобы заниматься чем-то еще. Опять же, это да, не это просто. то тоже нужна, наверное, какая-то предрасположенность как да? Ну не всегда. Савильев, ну, не каждый такой такое сказал бы? Это вопрос такой сложный. Наука, наука очень широко разнообразна. Даже не обладая какими-то гениальными математическими мозгами, можно найти такое применение своему своем мозгу. Дело в том, что компьютерная игра позволяет молодому человеку получить возможность чего-то достичь. То есть стать первым, стать лучшим в чем-то. Причем достаточно простым образом. Ну, относительно простым образом. Поскольку у молодых людей обычно тренируют так, что они должны достигать обычно чего-то либо в спорте, либо в учебе. А в учебе обычно все такие примерно средние. В контингенте компьютерных геймеров. Как бы неважно, пятерки там, не пятерки... Тут все примерно первые или все примерно равные. Здесь сложно как-то выпендриться. А компьютерная игра позволяет молодому человеку именно достичь чего-то, хоть чего-то. Это не важно чего. То есть здесь опять же идет взаимосвязь. Я чего-то достигаю, значит я расту в этом обществе. Пускает это общество виртуальное, компьютерные игры. Но тем не менее, есть свое сообщество, в котором такие игроки доминируют. Опять же, это иерархический инстинкт. Очень сильно влияет на поведение. И насколько я услышал, что, например, там, скажем, люди типа Пушкина, там, или художников, которые умеют что-то делать художественное, они вот имеют возможность канализировать что художественное, там, в акт. А если человек такого математического склада характера, то, маточный физик, математик, что в этом духе? То, пойдя в науку, он как бы, тоже получает такую область деятельности, в принципе, если он достигнет такой точки, то он сможет именно вот, творить, что такое новое находить, пробовать. Там. Есть, такой такой бы, способ... Это арт для тех, кто не умеет рисовать, скажем так. Наука как арт, который да, не неданого не художественного таланта. Да? Ну, все равно он может рисовать, грубо говоря, математика, там, физика или там, биология тоже годится для такого ну, типа, как рисование, скажем, творческое. То есть это тоже, тоже подходит как способ канализации для тех, у кого ну, не художественный а склад ума. В принципе, да, главное не зацикливаться именно на прямом достижении еды, размножения и доминатности, а использовать свой мозг для хотя бы косвенного достижения этих же целей, то есть через, например, науку. То есть вполне себе нормальный способ достижения доминантности через научные какие-то достижения, через научные исследования. Это одновременно и двигает общество куда-то двигает. Не факт, что светлом будущем. Но тем не менее, то есть если человек чему-то предрасположен, то есть мозг у него как-то устроен, что из него что-то можно полезное соорудить, то нужно его. Ну, не сказать, что нужно. Можно его правильно направить, способствовать ему, его правильному обучению. Тем более, что сейчас. Простых рабочих специальностей много-то и не надо. Тем более, робототехника скоро вытеснит обычные простые профессии, так что у людей много шансов пойти в науку. Правильно я понимаю, что получается ну, получается, так для ботаника, особенно который ну, не очень расположен, скажем, идти там, в зал, там, и, там, с собой делать вещи, там, пикапом заниматься. Для него логичным и правильным будет вариант именно пойти ну, в профессиональную научную деятельность. Именно для того, чтобы вот, этот свой этот неудовлетворенный или слабые удовлетворенные половые инстинкты как бы канализировать вот, творческую деятельность в рамках науки. Получается, есть получается видоботаника, это, это логичная и подходящая вещь. Ну, здесь степень ботанистости, еще тоже очень сильно влияет. Если настолько ботаник, что совсем ботаник, и там очень серьезные психологические проблемы, то ему трудно будет именно развить творческий потенциал. То есть творческий потенциал он также связан с тем, что человек все-таки немножко должен раскрыть свои потенциалы и раскрыть свои вот эти психологические зажимы. Поскольку, почему получается такой вот зажатый ботаник? Потому что его с детства прессовали и запрещали развивать именно свое творческое начало. Есть, если такой ботаник пойдет в науку, он там не сможет ничего достичь, ну, может быть, может, но не факт. То есть ему придется точно так же развивать заново свой творческий потенциал. Может быть, получится, а может быть, нет. То есть здесь нужно именно что-то среднее. То есть ботаник, но не совсем задавленный жизнью и родительским воспитанием. Я как хотел спросить... А... Если брать, наверное, конечно, трудно делать такие выводы по там, небольшому количеству коллег, но все-таки в технической научной деятельности у мужчин есть какие-то, ну скажем, общие черты, какие-то, скажем, часто встречающиеся психологические проблемы, которые вот выделяют именно научных мужчин, среди всех прочих У всех мужчин есть проблемы, естественно, во всех областях, но вот именно научные проблемы личного характера. Общие психологические черты. Или... у них, скажем так, общие комплексы. Есть какие-то выраженные комплексы, которые свойственны именно вот, там, людям, науке. Проблемы там, социального там, характера, личного характера, психологического характера. Например, может быть какая-то характерная семья у всех, родная семья, где они выросли. Да вот такого... Как-то не наблюдается, люди достаточно разные, сильно разные. Есть и ботаники, есть и, как я уже говорил, были натуралы. Конечно, по-разному они работают несколько, но творческий потенциал могут развивать как одни, так и другие. Здесь уже сложно судить. Объединяет их, ну, я бы сказал, то, что это все-таки люди ну, достаточно умные, то есть это совсем не было. Это люди способны все-таки что-то соображать и способны, главное, делать дело. То есть научная деятельность связана все-таки по большей части именно с рутиной. То есть эту рутину надо делать. То есть, есть кандидатскую это пройти несколько кругов фазы. Докторскую, наверное, еще остальные все круги ад. Это достаточно сложно. То есть нужно все это выдержать. То есть нужно иметь определенную стойкость. Ну, в аспирантуре там немножко полегче, наверное, когда не надо одновременно и работать, и писать кандидатскую. А, например, можно сказать, что вот, ну, люди науки, скажем, скорее они имеют те проблемы в школе, про которых вот Михаил недавно рассказывал. И виден только не все касается. Вот касаются. просто наблюдая своих знакомых некоторых, как я говорю, вот этих террористов. Я думаю, у них особых проблем нет. Хотя, пообщавшись с ними, я понял, что, например, свою сексуальную жизнь они начинали тоже не так-то уж и рано, уже после 20. -ти. То есть не в совсем юном возрасте. Это не те альфачи, о которых говорил не, которые там еще до похода в армию там, по тысяче или с лишним женщин поимели. Это нет, это не такие люди, абсолютно. То есть... Например, э, нет у них ну, мне, не характерно для них, например, там властная мама и слабые папы и отсутствие или там, да, не знаю, наличие совместно проживающей там бабушки, которые... Ну, ситуации сильно разные, сильно разные. Здесь можно найти все, что угодно. То есть, общее, в принципе, то, что человек получился вполне себе такой адекватный и социально приемлемый. Конечно, не все из них достигнут, ну, сразу видно, что не все из них сразу достигнут именно успехов в творческой науке. То есть, большинство из них все-таки действительно останется именно в рутине. Ну, так, к сожалению, большинство. Даже те, кто хотят именно заниматься творчеством, они остаются в рутине. Некоторые да, которые уже погрязли совсем в, своей, в своих семьях, они так останутся, скорее всего, именно в рутине. Вряд ли им получится заниматься творчеством. Есть, чтобы заняться именно творческой деятельностью, все-таки стоит оставаться одному. Потому что семья сожрет все, а семью надо кормить. А мог бы там, я знаю, пару советов, Если сейчас молодые люди будут это смотреть, которые, ну. Выбирают свой будущий путь, и в принципе он мог бы выбрать научную деятельность. Какие-нибудь критерии, о чем ему стоит подумать, чтобы зависеть, чтобы решить для себя, стоит это идти или не стоит. Я думаю, если вам хоть что-то интересное из того, что вам когда-то рассказывали про науку, про физику, химию, биологию. Если вам хоть немножко это интересно, попробуйте. Но смотря какой у вас возраст, если вы еще школьник, попробуйте что-нибудь почитать, какую-нибудь энциклопедию, посмотреть какие-нибудь ролики с интересными экспериментами. Сейчас очень много разных видео с различными экспериментами там, по физике, по химии, разных абсолютно направлений. Понравится вам вообще? Вам интересно этим заниматься, самому сделать такие вещи? Сделать какую-нибудь электрическую установку или смешать какие-нибудь реактивы? Или понаблюдать за какими-нибудь интересными животными? Попробуйте, если вам это интересно, идите без проблем. Но вы должны понимать, что каких-то прям гигантских денег и на раннем этапе вы не получите. То есть какой-то более-менее стабильный доход будет не раньше 30 лет. То есть нужно отработать науки, защитить кандидатскую это 3-4 года, а то и больше. То есть это работа такая иногда неблагодарная, часто рутинная. До творческого потенциала здесь нужно еще дорасти. До возможности реализации творческого потенциала. Да, когда я начинал, было достаточно скучно, иногда сложно. Иногда непонятно вообще зачем все это, что это происходит. Но когда начинаешь разбираться, глубже начинаешь все понимать, становится намного интереснее, гораздо. А уж когда появляются какие-то гранты, то есть появляются уже хоть какие-то денежки, становится совсем весело. Да, конечно, можно посмотреть на органистов, которые уже чуть ли не со школьной скамьи имеют огромные зарплаты, но... Не всем интересно программирование. Во-первых, программирование, например, тоже много рутины и в основном там одна рутина. Смотрите, что вам интересно. Если вам нравится программировать, и абсолютно не интересно никаких эксперименты Ну, идите программировать. Если вам вообще ничто не интересно, а интересно водить машину, работать водителем, старайтесь заниматься тем, что вам именно нравится. Если будете всю жизнь заниматься тем, что вы ненавидите, счастливы вы не будете. Независимо от того, даже если у вас попадется хорошая самка для создания стабильной семьи, вашего счастья у вас в жизни точно не будет. Урон подметил свои книжки, собственно, мужчины, обычно подавляющее большинство мужчин, они не идут на работу с тем, чтобы так, получать неудовольствие. Мужчина на работу и лучше получать там деньги в основном. Да, это проблема Кстати, это нашего причина. общества. Я бы все-таки советовал молодежи идти на работу для тем, что там можно делать что-то интересное. Кстати, давайте вот вопрос, который ну, Уоррон Фаррел в зал задает. Я, я Могу двух вариантов задать. Вот то, что он спрашивает зал. Наверное, самые шокирующие по вопросы всех. Зал был поделен на две половины. Да, значит, он пересадил женщину в одну сторону, мужчину в другую. Задавал вопросы, просил вставать тех, кто начинал Да, Да, нет, вопросы. Чтобы он оценивал примерно процент. И, по-моему, самый и шокирующий вопрос. Потом он задал вопрос. Это станет тем, кто не стал поработать на своей работе, если бы имел такую возможность. И когда на вопрос задается, встает практически 100%, там, кроме двух мужчин в зал штаба. Они не стали бы работать на своей работе, если бы это не было вот, оправдано финансовой компенсацией. И какие-то две-три две, женщины устали. Самое шокирующее перевес в зале. Если тебе этот вопрос задать, ты бы бы работать на своей работе, если бы это не было подкреплено деньгами. Если бы приходилось заниматься только рутиной. И эта рутина не была бы подкреплена деньгами, может быть даже и нет. Если бы была бы только рутина, без какой-либо творческой возможности, может быть и нет. Хотя, учитывая нынешнее экономическое состояние страны, даже при отсутствии материального компенсирования грантов, в науке все-таки есть какой-то минимальный оклад. Да, он крохотный, он маленький, но он позволяет хоть как-то выживать. Так что если выбирать между нулем и окладом научного работника, то оклад научного работника он выше, чем ноль стал бы я терпеть всю эту рутину, если бы вообще ничего, не платили бы никаких, ни грантов, ни премий. А есть такая ситуация, что от больш, большей части рутины можно отказаться. В науке можно не делать ту рутину, за которую не платят. Ну, что-то придется делать иногда, но многие ее не делают. Я, просто стараюсь ее избегать, неоплачиваемой рутины, потому что это неинтересно, это не практично. Вот то время, которое я бы потратил на бесплатную работу на рутинные каких-то заданиях, не могу потратить на себя а занятия творчеством. Я переформулирую, так как я Мы со самой старшей племянницей обсуждали ее выбор профессии, там она там на очень мучается. Я ей я не, не интересовался на уровне я ей пересказал некоторые идеи из тех, что он там лекции доносит. Ей спросил, вот, что интересно было бы там мужчины и женщины поспрашивать, И именно это донес, мысль, что мужчина и женщина разные выбирают ну, пути, потому что они разные критерии руководствуются. Я сказал, представь, что ты не должна зарабатывать деньги. У тебя нет такой необходимости, ты можешь не ходить на работу. Первый вопрос, ты пошла бы на работу, которую ты сейчас выбираешь, задумалась. Второй вопрос, куда бы ты пошла в таком случае? У тебя нет, проблем с деньгами, Вопрос денежный, закрыт. Ты пошла бы куда-нибудь, где какой день заниматься, И куда конкретно? Надо этим Ты пошел, если бы не нужно было решать денежный вопрос. За завтра утром, допустим, вопрос... С проживанием закрытым, то есть ну, нет проблем, есть там еда, есть кровь на то есть все, все достаточно, И ты вышел на работу брат, свою. Ну, подобный вопрос мы обсуждали с одним коллегой, я ему говорил, что в принципе сначала я бы ушел бы в отпуск достаточно длинный, день, чтобы просто отдохнуть всей этой нервотрепки. Да, нейротрепка тоже присутствует в работе, особенно когда пишешь кандидатскую. Но потом, почему бы и нет, можно и вполне поработать. У меня много интересных задумок, есть некоторые интересные направления. Ну и потом в процессе отдыха я бы наверняка придумал бы что-нибудь еще. Там много чего можно сделать. То есть получается, это один из тех, кто не встал бы на вопрос в ромах, да, остался по на своем единстве, если, если бы выиграл так, он как, он, как он, так формулировал. Если бы завтра выиграли в лотерею, вы продолжили заниматься тем, чем вы занимаетесь? Ты бы продолжал заниматься тем, не значит. Ну да, но с поправкой, что вот именно рутину я бы уменьшил как можно меньше. То есть рутину ушел в творчество? Да. Научная деятельность позволяет иногда такое делать. Может это слишком громко назвать такую ситуацию счастье, но определенно в ней что-то от счастья есть. Я бы сказал. Есть, есть чего-то, к чему поучиться, к чему, чему кларировать. Значит, насколько я понял, счастье это когда все первичные инстинкты закрыты, то есть когда есть еда, Наличествует размножение, там, даже во втором поколении. Есть доминантность, пленное положение общества. Что нам позволяет наука? Она позволяет нам закрыть еду, она позволяет нам иногда закрыть доминантность. То есть, если поработать, можно стать хорошим учёным. Но надо работать, конечно, достаточно долго и упорно. Просто так хорошим ученым не будешь. Причем работать надо серьезно, а не имитируя какую-то деятельность. Хотя некоторым удается имитировать. Такие случаи тоже бывают. А вот размножение, научная работа никак не поможет вам решить. Ну, только косвенным способом через достаточно неплохой среднем по стране заработок. Может быть. Если вы именно рассматриваете именно научную женщину, опять же, может быть, может быть, но не факт. Вопрос такой достаточно дискуссионный. То есть, а будет ли мужчина счастлив, если у него нет подборком самки и детенышей? Не знаю. Если он очень сильно углубился в свою науку и полностью занят творчеством? Может быть. Но иногда, я думаю, все-таки будут пробиваться вот эти инстинктивные позывы, что надо размножаться. Сверждение мы все-таки обезьяны. Инстинкты очень сильны. Полностью их задавить очень проблематично. То есть, многие пытаются, особенно в движении Мехтау, но это связано опять же с большими умственными затратами, большими переживаниями постоянно, А что если бы, а возможно да. бы, а может быть все-таки, что вопрос сложный, нельзя на него дозначь да, ответить. Ну ладно, как, как пища для, для размышления жизни, для ботаников ну, или для тех, кто на кране находится там между ботаниками и возможным ученым. Я думаю, что это будет интересным материалом для обдумывания, для медитации, так что за это спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили на поездку. Было очень интересно. Всем Ростов. Всем пока. Удачи.